Я благодарю всех, кто пришел. Особо благодарю тех, кто пришел вовремя, потому что руны это очень интересное состояние, которое они включают. Прежде всего, связанное с ощущением ценности собственного времени. И если вы это поняли и ощутили, то тогда с рунами у вас все будет отлично и хорошо. У нас сегодня занятие проходит в несколько неожиданным для коллег, присутствующих в школе постоянном формате. Присутствует у нас виртуальные наши партнеры, виртуальные коллеги со всей России, и то, не только России, и с других частей нашего света, с которыми вы в процессе познакомитесь. И я, кстати, тоже познакомлюсь со многими, по крайней мере очно, поскольку меня вы все знаете заочно, некоторые из вас лично, а вот с вами мне придется наладить, скажем так, более, более тесный, более близкий контакт. Поскольку до определенного времени я вас поведу по циклу рун до выпуска, до посвящения, о котором я скажу вам немножко позже. И то, что с вами будет происходить, должно происходить под моим бдительным вниманием. Руны, господа, это счастье, честно вам скажу и дамам. Одно большое стремительное счастье. Если вы сумеете разделить мою точку зрения, то у нас, нам с вами предстоит очень интересный совместный долгий путь. Я надеюсь, что я, у меня получится донести до вас информацию о том, какое это действительно редкостное счастье. Руны – это магия. И требуют к себе самого серьезного внимания. Невозможно изучать руны, не прикасаясь к их магическому потенциалу. Это нелепо, это глупо. Они сами по себе инструмент магии, инструмент магический, инструмент мистический. Если правильно проводить руны через свое сознание, то соответственно вы точно так же правильно будете проводить и магические потенции в свой разум. Та методика, по которой я вас поведу, она вам многим известна вот из этой книги. Книга известная? Всем известная книга. Но при этом, при всем, я сразу с первых шагов я вас попрошу сделать вот что. Это с одной стороны учебник, но учебник отныне не для вас. Не потому, что там написаны неправильные вещи. Правильные. Но вам я буду давать информацию немножко более глубоко, не так, как я могла бы описать ее в книге. Я буду давать ее как людям, которые включаются в процесс и участвуют в передаче информации. То, что в книге не напишешь, я буду рассказывать вам. Это с одной стороны. А с другой стороны, там же в книге в разделе по каждой руне описаны переживания других людей. Вы не они. И поэтому читать о каждой руне совместно с чужими описаниями для вас будет не совсем правильно. Вы должны сначала получить свои, а уже через призму своих впечатлений, своих ощущений воспринимать информацию от других людей. Вот так будет правильно, чтобы не индуцировать себя. А у меня должно быть точно так же. Не должно быть. Не должно быть, я постараюсь в рамках наших занятий вам доказать, что не должно быть одинаковых реакций, абсолютно, ни для кого, потому что вы не одинаковые все, а значит, реакции у вас тоже должны быть не одинаковые. Итак, с этого дня, с этого часа и вплоть до окончательного выпуска, когда я вам, скажем так, дам свободную дорогу в дальнейшем Развивать мастерство самостоятельно, я поведу вас по этому пути от руни к руне, для того чтобы вы на этом, по этой дороге достигли какого-то эффекта. Каждый достигнет своего. У вас у каждого из вас есть цель, зачем вы пришли на руну, правда? Кто-то ради интереса, кто-то ради более глубоких вещей, кто-то знает о том, что руна это магическая система и будет изучать ее именно как магическую систему. Я не прошу вас озвучивать вашу цель, это совершенно не нужно, потому что это ваша тайна и пусть она вашей тайной и остается. Но для самого себя записать свою цель это нужно обязательно. Пожалуйста, сейчас в этот день и час запишите, ради чего вам нужны руны. Это очень важно. Это магическое действие, которое позволит вам, во-первых, не забыть свою собственную первоначальную цель. Допускаю, она изменится, конечно же, обязательно, возможно, даже должна измениться, утончиться, углубиться, стать более понятной ее причины. Но никогда не надо забывать с того момента, с которого ты начал. Это уважение к самому себе, это уважение к своему прошлому, это уважение к своим желаниям, которые имеют право существовать в вашем прошлом и в вашем будущем на совершенно равноправных условиях. Это нужно будет вам, чтобы вы смогли правильно оценить эффекты, которые вы получите, потому что все, что вы получите на наших занятиях, оно напрямую будет связано не только с основной темой иронической трансформации сознания, но и с исполнением вашего цели, исполнением вашей мечты, исполнением вашего желания, это тоже имеет право быть. Система рунического искусства, рунического мастерства, это не система для гадания. Об этом я пишу в первых строках книги. И э, надеюсь, что тот, кто дочитал книгу до конца, поняли, что это магическая система трансформации сознания. Что во что будем трансформировать? Вот это очень важно понимать. А чтобы правильно ответить этот вопрос, надо вспомнить, откуда вообще взялись руны и что они из себя представляют. Первоисточники Эдды и Саги, которые вам придется читать и читать постоянно, потому что это очень важная литература. Первоисточники, а не суррогаты, которые описывают Эды и Саги со своей точки зрения, рассказывают нам, что руны были принесены в мир людей богом Один, верховным богом скандинаво-германского пантеона, древним божеством войны и мудрости. Бог Один, вот он другое его германское название, принес себя в жертву системе мироздания древу Игдрасиль и повесил себя на этом древе. Вот картинка, которую вы видите. Рядом со мной. И картинка, с которой мы с вами будем работать на протяжении всего, всего нашего курса, всего нашего потока, а возможно и на последующих курсах, когда мы будем изучать немножко более глубинное руническое мастерство. Вот эта картинка называется Древо Игдрасиль. дерево девяти миров. Каждый из, каждый из этих миров, как собственно говоря и каждую руну, мы будем с вами разбирать отдельно. Включенность в древо Игдрасиль будет требовать от нас такого же серьезного погружения, как и бога Одина. Символические девять дней, которые мы с вами... Аналогичны 9 дням. Вот она, который посвятил себя познанию... Нет, не Руми, он познавал мироздание. Древо Игдрасиль это древо мироздания, дерево соединения всех миров. На девятый день, когда его включенность в это древо, в эту систему, оказались максимально сильны, максимально ярки, ему были явлены руны. Так и сказано в сагах, явлены. Не привиделись, не прислышались, не приказались, а явлены. Это говорит о том, что руны Настолько древняя магическая система, что она даже старше самих богов. А скандинавская традиция, о которой мы с вами говорим, насчитывает уже более 40 тысяч лет, то есть это очень древняя традиция. И то, что она дошла до нас в неизменном виде, это большая удача для нас, для всех. Руны привнесены были богом Одином в мир людей. И также Эдда и Саги рассказывают нам, что для каждого мира бог Один дал свои руны. Для эльфов свои, для асов свои, для цвергов свои и свои для людей. Для каждого свой комплект рун, своя упорядоченность и своя система. Руны как метод управления мирозданием, как метод связи с различными мирами, приспособлен под психику, под особенности физиологии и психики каждого, каждого, каждой расы, живущей в определенном мире. И для людей, соответственно, тоже были свои. Из 24 рун стоит старший футар, который мы с вами будем изучать. И это не напрасно. Это связано и с хромосомным набором ДНК человека, в котором последняя Последняя капля, последний, последний шаг, это мужская или женская хромосома, которая представляет собой 23-ю и 24-ю руну Футарки. Все совершенно не напрасно, потому что Футарк отражает как раз истинную природу человека. Истинный смысл пробуждения в себе очень древних, очень верных и очень чистых сил. И очень верных и очень древних правильных правил. Правильных, конечно, с точки зрения скандинавского пантеона. Я вам расскажу об этих правилах, а вы уже будете судить, насколько они действительно правильны для вас. Может быть, ваша точка зрения, ваше мировоззрение представляет собой другую позицию. Например, вы считаете, что в этом мире можно чего-то достичь, только лишь будучи хитрым, ловким и лживым. Или вы считаете, что от человека совсем ничего не зависит, и он раб Божий. Ну хорошо, вот это вот мне нравится движение. Да, вот это, вот, это хорошо. Да. А может быть, вы считаете, что только сильные миры сего имеют право определять судьбу человека, а всем остальным надо сидеть тихо. Тоже нет. Да? Ну, в общем-то, есть у нас с вами точки соприкосновения. А все почему? Такие э, позиции, они для познания рун категорически не неверны. Потому что руны это система пути воина. А воин, самое главное качество воина, это понятие отчести. И руны сойдутся близко и встроятся в того человека, у которого эти понятия отчести есть, достаточно выпуклые, достаточно сильны. И если нужно будет пожертвовать всем, кроме чести, они на это согласятся, это значит, что руны ваша система, и вам обязательно нужно ее изучать, постигать, встраивать в себя и находить контакт с древнейшими скандинавскими богами, которые каждый из них суть воин, и каждый из них работал на то, чтобы понятия чести и доблести для людей становились самыми главными, самыми сильными. Надо сказать, что каждый пантеон богов, вот какую мифологию не возьми, они все работают на какую-нибудь тему. Вот у них есть какая-нибудь сверхзадача, они на нее работают. Скандинавские боги работали на тему совмещения понятия порядка и доблести. Они считали, что порядок как систему управления должен обязательно опираться на понятие чести и доблести. Если они опираются на что-нибудь другое, это уже ерунда какая-то получается. Опираться на хитрость это не воинское искусство. Опираться на рабское поклонение хоть чему-нибудь, это не воинская доблесть. И об этом нам тоже рассказывают первоисточники в виде Эд-Иссак, был такой бог Хеймдаль, Белый Ас, как его называли. И этот бог в мифологии и в эдах и сказаниях он проявлен в саге о Риге. Риг это его такое мирское имя, скажем так, да, его так называли Ригом. И вот э, в саге Ариге рассказывается о том, что бог Химдаль по поручению Одина спустился когда-то вот сюда, в срединный мир людей, который называется Мидгардом, э, спустился для того, чтобы разделить всех людей на касты. И он сделал касту рабов, назвал их трелями. Они имели своеобразную внешность и совершенно своеобразную психологию. А потом он создал, создал касту Карлов и назвал их свободными землепашцами и свободными торговцами. И они тоже имели своеобразную внешность и своеобразную психологию. А потом он создал касту Воинов и назвал их Ярлами. И у них тоже была своеобразная внешность и своеобразная психология. А в последнюю очередь он создал касту правителей и магов и назвал их Конунгами или юными Конами которые, соответственно, должны обязательно выйти из касты ярлов. Обязательно, потому что он не создавал их, не зачинал, как всех предыдущих, а выбрал самого лучшего из ярлов. Тем самым дал нам алгоритм для того, чтобы выйти на уровень власти и на уровень магии, потому что это два разных пусть параллельных, но тем не менее разных пути, они исходят из одного корня. Они выходят, исходят из воинского, воинского сословия, из сословия ярлов. Жесткие границы, которые поставил бог Хеймдаль и утвердил законом, не позволяют переходить из касты в касту. Но система к этому времени развилась уже достаточно мощно и достаточно сильно. И бог Один, понимая, что так развития не будет, принес в жертву свой глаз, вернее отдал в залог, не столько в жертву, сколько отдал в залог Богу и миру, для того, чтобы дать людям инструмент, как это сделать. Потому что всегда оставаться в одной касте на протяжении всех жизней, никогда не иметь возможности перейти, это не совсем честно, а то, что нечестно, для богов неправильно. Поэтому должен быть человеку дан инструмент. Инструмент, поднятия своей точки сборки, поднятие себя в касте, развитие своего сознания самостоятельно. Не столько опираясь на помощь богов через силу молитвы, сколько опираясь на силу собственного разума и воли. Руны как раз будут пробуждать вас это самое качество. Только тот, кто дойдет до конца пути, тот, кто, тот, кто посмотрит в глаза своим комплексом и страхом. Тот, кто пройдет эту трансформацию, если не на ногах, то по крайней мере хотя бы доползет, только тот получит право использовать эти руны не только для своего собственного разума, не только применительно к самому себе, но и на окружающую реальность, изменяя веренную твоим заботам реальность по согласно своему, согласно уровню своей ответственности. Тот, кто берет на себя право изменять реальность, то есть управлять событиями, управлять жизнями, веренных твоим заботам людей, должен иметь очень высокую степень ответственности, конечно, высокий уровень понимания о том, что он делает. Это нельзя делать просто так. А поэтому человек должен пройти нужную трансформацию. Проходите проверку, проверку рунами чтобы он доказал и самому себе, и северным богам, и мирозданию, и системе контроля, которая присутствует в этом мире, что вы имеете право на такие изменения, что от вас не будет вреда, как в сословии врачей, да, существуя по принципу не навреди, что вы знаете законы, которые нельзя нарушать и что вы понимаете всю степень ответственности внедрения в судьбы вирт других людей. На одном простом примере. Представьте, у вас есть соседка или теща, или свекровь. О, у вас теща свекровь ближе. Есть. Чувствую по лицам, вижу. Есть. Представьте себе, что вот так вот случилось с ней такое счастье или несчастье, что боги, или я не знаю там кто, демоны, дали ей магическую силу и стала она ведьмой. Оцените перспективу и содрогнитесь. По выражение богатое, да? соседка, теща, свекровь, то есть мало не будет никому. Человек с незрелым сознанием, человек, у которого много комплексов страхов много обид на окружающий мир и, самое главное, претензий к окружающему миру, магическую силу будет использовать крайне неэффективно. Вернее, эффективно для себя, но для мироздания это будет совершенно разрушительно, как обезьяна с гранатами. Поэтому прежде чем получить такую силу, получить такое право изменения реальности, нужно пройти сначала трансформацию самому, выучить все законы, осознать, понять эти законы, почему их нельзя нарушать и только после этого начать уже практиковать. В интернете все в сети сейчас очень много появляется уже готовых формул рунических, которые можно применять на те или иные обстоятельства. И люди иногда с удовольствием их хватают, не изучив руны, пытаются их применить к реальности, получая какой-то результат, но взамен получая то, что в магии называется откатом. Вот это запросто. А все почему? Потому что ты возбудил какое-то изменение, да? ты получил то, что ты хочешь. Возникает логичный вопрос, а кто за это будет платить? Если ты перераспределил ресурс в этом мире, если ты перераспределил событийный ряд, то кто-то же за это должен нести ответственность. То есть элементарно, энергию откуда брать, соответственно, от источника. Незрелое сознание, которое схватило эту руническую формулу, оно от обратки уворачиваться не умеет. Оно как стояло столбом, так и стоит. Оно же двигаться не может. Соответственно, получает именно по тому месту, где оно стоит, <с> весь ворох проблем, а потом говорят, что руны это неправильно, руны это система незрелая, да? потому что в христианстве, например, такое, такого не бывает. На самом деле бывает еще как, просто люди по причине собственной слепоты не, не всякое видят. Поэтому задача у нас уж с вами будет прежде всего трансформировать собственное сознание. Когда не надо будет себе ничего доказывать, не надо будет себе себя ломать. Законы и правила, которые мы с вами будем постепенно постигать с каждой руной, это такие естественные вещи, что впоследствии будете удивляться, как вы не понимали этого раньше, как вы могли не видеть очевидных вещей. Но на самом деле тому причина и есть. Мы действительно с вами живем в кастовом обществе и как бы ни говорили о том, что это не так, мы живем в кастовом обществе. И для каждой касты на самом деле придумана своя религия. Никто не говорит, что одна религия хорошая или плохая, верная или неверная, верная. Только для каждой касты своя. Язычество вообще как система и руника, северная традиция в частности, это религия для воинов. Христианство, мусульманство это религия для земледельцев и купцов. Она им подходит больше и она помогает им больше. Особенно земледельцам, потому что они как дети, они развиваются, их надо защищать. Христос защищает детей. Я так говорю, будьте как дети. Помните, да? Вот. Он защищает детей. Тот, кто дошел до касты воинов, уже не ребенок. Он должен уметь выбирать себе бога-покровителя сам, сообразно воле своей. И никогда не ждать, что ему помогут просто так. Закон обратной связи, закон возмездия, закон взаимообразности работает на этом уровне. Тот, кто это понимает, постигает, двигается дальше и в сторону власти, если такова стоит перед вами ваша кармическая задача, или в сторону магии, если такова перед вами стоит ваша кармическая задача, но без корня воинства по этим двум путям не пойти. Невозможно из земледельца сразу прыгнуть в магию. Это нереально, это запрещено законом. Сначала нужно пойти весь путь трансформации. Невозможно из купцов сразу прыгнуть в правителя. Это нереально. Сначала нужно пойти весь путь эволюции. Люди хотят перешагнуть через ступеньку и получают очень серьезные удары. Знаете, как пинком по лестнице вниз. Вот, так вот приблизительно это происходит, Потому что движение по лестнице Святого Иакова, по лестнице собственной внутренней иерархии подчинено очень жестким законам. И эти законы необходимо соблюдать. Другое дело, что есть магические системы, в частности, руны или тара, которые вы проходили не так давно. Они позволяют ускорить процесс эволюции, но на своих условиях. Но на своих условиях. Руны тоже будут выставлять свои условия. И это самое главное условие не бояться боли, своей собственной, внутренней боли. Потому что нет ничего на свете больнее, чем осознавать собственную ущербность. Правда? Чью-нибудь другую это запросто. Чужую беду руками разведу это, это же закон. А вот свою собственную очень сложно. Тот, кто -то занимается у меня. Давно тот, кто слушал мои семинары, они в принципе должны быть в этом, к этому готовы. Я думаю, что готовы к этому и вы в том числе. Да? Но тем не менее все равно откровения будут. Не сразу, но они наступят. Постигать процесс трансформации мы с вами будем постепенно, медленно пойдем по процессу. Собственно говоря, так футарк и устроен, он как вязь, как цепь. Одна руна тянет за собой другую, та следующую, та следующую, та следующую и от того, как прожита и понята предыдущая руна, так постигается и последующая. В какую сторону она поворачивает ваше сознание, так и работает ваша мысль, ваш разум, ваша душа на следующем на следующей руни. Поэтому чем больше вы будете открыты руне сразу, тем большей степени она даст вам диапазон выбора, диапазон возможностей. Поэтому еще раз призываю вас, не жалейте себя, воины себя не жалеют.